пока не знаю, то есть в России учат экспорту, а то, что здесь еще есть и импорт, и забывают про это говорить, Нет. поэтому у них все в мозгах доходит до экспорта, а дальше думать никто не хочет, дальше думают, что они, они еще как говорят, а почему наш товар не продается? То есть не не продают, а не продается. А когда люди говорят, на, на, на этот вопрос отвечают, потому что никто нам не оплатил эту работу, так, никто не, не даже не... образцы послать, это что же тоже денег стоит. Собрать людей для дегустации, это и денег стоит. какие то специалистов нет, это и денег стоит. Любое движение это день, время потратить на это, тоже денег стоит. А для них считается как бы, то есть, ага, мы тебе платить не будем. Вот китайцу мы заплатим. А русскому платить мы не будем. А, потому что ну, расходы, да, согласны платить. Ну ой, что-то дорого. Почему нам мне эту логистику не поделить пополам? Поделите. Ну это тогда. Поэтому здесь нужно. Я вообще говорю от такого. Когда приходит или что вы хотите выйти на китайский рынок? И вот есть несколько, можете сами. Вот есть, вы можете поехать на вокзал, купить билеты, а то в интернете заказать. Самый летают регулярно прийти в Пекин, Шанхай, поселиться в гостиницу и выйти на рынок. А Если вы выйти на рынок, посмотреть, на а да? Вы можете привести, что на выставку продавать. Даже китайцы разрешают на выставку продавать. Это формально запрещено, но не надо закрывать глаза. Да. Вы можете даже более того приехать, зарегистрировать какое-то предприятие. Вы можете найти партнера, поставить ему товар. Да? Ну, даже, да. даже, может быть, что то, что продаст. Но это еще не так, что он дарит вам деньги. И естественно, что он не нанялся, а вам зарабатывать. Китай смотрит, как он на вас может заработать. И как можно быстрее. Потому что в долговременном плане вы никакого интересного для него не представляете. Сегодня один приехал, завтра другой приедет. Послезавтра еще приедет третий. У вас тут много целых мир, А нас, китайцев, очень мало. Тем более... Да... Нет, у вас, для китайцев, очень мало. Поэтому я как бы на вас буду заработать еще. Смотри, когда в Италию приехал, по туристическому. Пешки-то, еще в начале 90-х, и э, удивился, что э, в центре как-то плохо, ну как-то лучше, и официанты, все эти вот обслуживают персоналы, работали спустя рукаваток. Ну, как бы не шушали, это думал, что в капитализме, там все ради клиентов. Я не там сказал, так я же говорит, больше к вам да и не надо в Рим в один раз приехал, куча, у нас всегда будет приезжать в рим. Если из всего человечества хоть один раз кто-то приедет, у меня будет каждый день Потому что, само по себе, Рим это то место, которого не жалко обидеть от других Да хоть всех. Почему? И туристические ресурсы важны для государства, потому что самый лучший потребитель. Это турист. Но на том, что приезжает китаец в Москву. И мы видим на Ленинских горах, он ест мороженое. И они вообще в, в, в гуме покупает мороженое, даже в стоят. Mm -hmm. Все едят. И, и мы думаем, вот, а если мы сейчас в Китай приедем, то это тоже большое заболевание. Как турист, он приехал, пробовал. Да. А он возвращается в Китай, он не он скажет, да, что он поел Холодно. Тут дает. уже идет и рутина, деньги надо. Экономить. Да, там и рутина, и вообще... Да, что-то один да. раз могу экзотику попробовать, то это не мой рацион, это вообще врач да, да. сказал, что вообще холодное нельзя есть. И сладкое. И сладкое. И ну как, как ну, Масса есть вещей, ограничений в китайской народной медицине. Поэтому делать выводы на каких-то частных примерах это довольно сложно. А какой-то подобной программы, которая бы поддерживала российский экспорт в Китае, создавала какие-то условия, э по бы конкуренты, такого, конечно, у нас нет. Нет, только сами. Почему? А зачем? Как бы, я думаю, наверное, здесь, конечно, еще не тот уровень, то есть на этого этапа еще не дошли, то есть сейчас процесс созревания, то есть было разочарование, сейчас процесс Но созревания... Вот, может... Здесь же э, да не это, это не вопрос, сижу, у меня так все хорошо, дай-ка еще пойду в Китае по торгую. Скорее всего, да, надо куда-то сбывать, продавать. Собственно, рынок России, он не очень большой, уже освоенный. Естественно, развиваться дальше, это интересно. И когда смотришь вокруг, какие страны, видишь, что достаточно мало стран, куда можно развиваться. И, и одной из такой стран является Китай. Да, это и, большой да, рынок. да, большой рынок. И просто, если вы решили при помощи Китая, улучшить ваше положение, но это не значит, что вы в Китае по-быстрому срубите деньги. Вот от этого вы должны приготовиться к большой, профессиональной и долгой работе. И тогда, без некоторое время, если еще и повезет, то вы завоеваете китайского потребителя, найдете там свое место и вам мало не покажется. Как мало не показалось поставщику конфет-крака. Да. Эшелон месяц заходит в Китай да, это Но, да. Значит, даже В Шенчжане фантики это, это, да. Естественно, что умение привлекать специалистов, которые живут здесь, работают Умение сталкивать их мнения Потому что, конечно, у каждого специалиста свое мнение, свой опыт Но выслушивать их, смотреть, использовать их знания Это является треугольным камнем который помогает достичь успеха на китайском рынке. И этот труд, как и любой труд, должен оплачиваться. А если кто-то вам чего-то делает бесплатно, то задумайтесь почему. Да, задумайтесь почему. Где-то где где где где где да, вас, я... вас имеет больше, чем да, надо. Да, да, наверное, у него какие-то другие цели. Здесь можно сравнить еще с чем-то сравниваем. То есть вот даже когда открывает наш производитель какой-то ларек. В деревне туда же садят продавца правильно? продавец который то есть ведет полностью мониторинг что продано что нет как это то есть ну это же это же нормально а почему-то в Китай садить своих людей они считают ли там или на нанимают людей из которой будут продвигать товар они считают что это не надо делать ну в Китае же все хотят ограничиться международной торговлей предъедать ящик то есть отправил контейнер и он сам вот и спрашиваем как вы видите работу выхода на китай Они говорят, ну как к нам приедет и купит Я говорю, это тогда не вы вошли в китай а китаец забрал у вас товар то есть это и то если волшебный кредит, который то есть вот купит то есть а почему бы ему не стать рядом с вами открыть то же самое производство и по прямому контракту саму себе этот же товар продавать наняв технология. Нет, там все это, это так китайцы делают в основном. И когда мы смотрим статистику ждемся скоро, да? новозеландского экспорта в Китай, то мы видим, что на рынке потребительских товаров продуктов питания процент, кажется, 90 того, что экспортируется из Китая, экспортируют сами же китайцы, проживающие в Новой Зеландии. И если мы. Экспортируется из Новозеландии? Из Новозеландии. Зеландии, еще Новозеландии. Если мы сейчас видим, что у нас по всем городам есть китайские рынки, где сами китайские ну, рынки, ну, в Москве или в Красноярске, где сами китайцы продают, то если вдруг что-то начнется из России быть востребованным, то э, они также наладят производство и сами будут возить. вы тут здесь причем. И это опять будет не ваш проект. Думаете, сложно? А потом это? на вашем рынке, будет. Будет. а потом будут продавать это то же самое на вашем да. дешевле. Ну, ждем кого? Ждем, когда они Али Ну давайте дождемся скоро. Нет. А если, допустим, говорит, продвигать свой товар, то есть можно продвигать товар свой быстро, допустим, ну как более-менее быстро за большие деньги, и либо за маленькие, но очень медленно. Но все равно какие-то движения должны происходить. И более того, нужно понимать, что если массово китайцы не занимаются производством, не везут российские товары и не производят их в России, вот э, говорит о том, что это не, не легкий хлеб продавать э, русские товары в Китае. И многие русские товары стилизуют под русские товары прямо в, э, в северо-восточке. Тем более, что простота упаковки и незатейливость маркетинга делают это довольно простым занятием. Вы, допустим, взяли один контейнер печенья, юбилейного, и еще 30 контейнеров выпустили в Китае. И у вас получился один, что вы можете смело заявлять. Вот видите, мы же импортировали. А 30 контейнеров произвести его из подручных материалов в китая, Китае, как, как вкусовые ощущения уже из детства есть юбилейное, он будет считать, что это и есть настоящий вкус юбилейного течения. даже чем-то походит на китайский. Так что, как только, как вот они подделывают раньше, ну и сейчас еще подделывают западные товары, почему не, если если был бы такой спрос, вот такой массовый, все сметалось бы, они тоже подделали бы его. Конечно. Да. Ну, кстати, а, кстати, Аленку я видел, в Главжу подделали. Ну, там. Пластивин, реально. Ну, да. но, э, там э, у нас и российское производство иногда тоже там, мягко говоря, отошло от стандартов советского производства. Нет, такой пластиной, конечно, что китайцы надо. Ну, надо поделать. Это и э, зато гоняет в Китае, но все равно есть. Потому что э, компании, выходящие на рынок, они э, могут послушаться со многими проблемами. В данное время я наблюдаю то, что сейчас не только... Ну, в России это правда, как это там, в принципе, открыть производство, конечно, то есть может быть посложнее, но они сейчас сделали на приграничных городах, в поселках, открывают дешевле там производства, берут наших технологов и делают, пожалуйста, российские товары. Да, все. Да. Ну и если мы посмотрим, что вот китайское правительство может, оторвавшись от микроэкономике, они... Такое вот стандартное отношение хотят навязать, чтобы китайцам давали право брать в аренду какие-то участки земли или сельхоз уходить, строить у них предприятие или предприятие, и там, чтобы работали китайские законы, но чтобы как бы автономно вот, в, да? России. в России, ну, да. то есть рабочие китайская силы и так далее. И, тогда, и как вот есть бригады китайцев, которые шьют в Италии. Так будет... Э, в России ну, для для они также, я, да, шьют, в России. есть. Поэтому они дешевле, то есть да. там шить, да. <laughs> и продавать как это. Зачем вас еще кормить? Да. Зачем кормить еще? Да? Завод да. какого-то молочных продуктов? Китаец, да. когда приходит на, на русский рынок, он работает со своим же китайцем, да. А наши приходят на, на, на, на, на китайский рынок, они ищут китайцы, которые будут с ними работать. То есть, вот я не понимаю, как это Ну, район. это люди думают, что... Они приехали, и у них там супер-пупер товар. Первое, что у них не супер-пупер товар. Второе, что если к вам пришел китайский, сказал, вот какой у вас хороший товар, можно ли я это поторгую? То я бы даже это задумался очень сильно, с кого перепугу он хочет мой товар, который он не то здесь не знает, который отличается вкусовыми особенностями. И подумал бы, какая же истинная цель прихода. И очень часто вот ко мне обращаются, на рекламу обращаются, что э, китайцы взяли товарную на организацию, потом пять раз его уценили, половина какого-то пропала, половина сгорела, третья испортилась, потом, говорит, вообще пришла какая-то инспекция и все уничтожило, И получается денег нет. Вот только, только, только. Здесь не только это делают китайцы, Также же делают наши соотечественники, которые отношения к продуктам питания никакого не имеют. Они вдруг решили, что они могут продавать. А как продавать? Они также ждут здесь, китайцев, которые будут них заберут. В итоге товары, я знаю, здесь много стоит, которого, кстати, он уже целой год прошел. Так никто ничего не продал. с той стороны говорят, почему товар не продается даже само выражение продается. Да. То есть не продают его, а чтобы продают, значит, должны платить им людям. А, естественно, как бы, как вы дали товар на какие-то на таких они и продавали. Но продавался он. Сам по себе Китай, конечно, исключительно интересный рынок, растущий, по некоторым сегментам потребительского рынка он растет 30-35% в год. Такого феноменального роста, наверное, не будет. И он очень перспективный. С точки зрения выхода он административно привлекательный, потому что он не закрыт административно. Есть вполне возможность и сертифицировать товары, и вывести, и предложить непосредственно потребителям. То есть в этом отношении китайский рынок обладает многими положительными качествами, которые не обладают развитые рынки с платежеспособным спросом. Но при этом китайский рынок, нужно понимать, он очень конкурентоспособный. Из-за того, что он такой привлекательный, сюда приходят все с очень... Высококачественными товарами, с высокой маржинальностью, с прекрасным маркетингом, с хорошей подачей, с поддержкой соответствующих национальных организаций, реальной поддержкой, с гигантскими бюджетами культурными, где продукт плейсмена, фильмы и так далее. И работать на этом рынке это не простая прогулка. По... Российскому рынку 90-х годов, когда там были пустые прилавки. А это реальная борьба и борьба за китайского потребителя, который любит потреблять друг друга, много потребляет, но до него надо дойти. И на этом пути решение технических вопросов, как легализация товара и так далее, она, конечно, важна, но это процентов 10-15 успехов. А надеяться на то, что какой-то дядя пройдет за вас все этот путь, и вам на блюдечке, говорится, с голубой каемочкой принесет вам этот китайский рынок и будет покупать в вашу славу этот продукт, это, конечно, надежда. Умирать даже надежда, такой миф, который да. человек пытается при помощи его закрыться от реальности. Так что, welcome на китайский рынок, если вы серьезно настроены на него, то мы можем даже вместе поработать.